Привет, друзья! Вы на канале ⁇ Вятка Хантер ⁇ Сегодня по просьбе Ларса мое видео будет о том, как можно быстро добыть какого-то зверя в лесу в сложных условиях, в условиях выживания. Начну я с того, что расскажу историю про моего друга Мишу. So, uh, мой друг Миша, ранее начинающий охотник, он думал, что придя в лес, он будет стрелять. Здесь сидит под елкой медведь, здесь лось, тут заяц, и ты можешь выбирать, что тебе придется стрелять. Захотел стрельнул зайца, захотел медведя, <laughs> захотел лося. На самом деле, друзья, это не так. So там будет и и И он говорит, что это не так Я уже здесь нахожусь, наверное, более двух недель Хожу в лес практически каждый день Но подстрелить из ружья мне за это время удалось только одну выдру То есть добыть зверя в лесу это не так-то просто Это очень сложно, тем более из ружья без собаки это очень сложно He says it's very very difficult actually to to get game even in a game rich uh environment like this. He's been here for two weeks he's been on into the forest almost every day. He's an experienced hunter he's hunted here since he was seven years old and trapping as well and uh he only caught something once or shot something once He says without dog and all this stuff is very difficult <laughs> I'm я just думаю, что лучше и охотиться с ружьем одновременно, расставляя капканы, если нужно быстро добыть зверя. Если бы я оказался в условиях, где нужно, допустим, в нашей местности, заблудился в лесу, или попал в какую-то такую экстремальную ситуацию, я бы в первую очередь выбрал охоту на рябчика и охоту на бобра. He На рябчика бы я попробовал охотиться ловушками, силками, mm -hmm. и попробовал бы на, на манок. Да-да-да-да-да. Uh, вот на такую штуку, он прилетает на звук. Это очень интересный шуток, потому что вы В лесу, когда вы другой что это другой территории, когда он летит, он это очень легко услышать. И он когда мы Вечером бы я охотился на бобра. Делал бы засидку и сидел бы у реки, ждал. В местах, где плотины, хаты. Вечером я думаю, что это эффективный способ охоты Он говорит, что если вы хотите бобра и так далее, с сидеть Поставлял бы ловушки днем, охотился с манком и вечером сидел на бобра. Да, да. Это в нашей местности, в нашей местности. Это я считаю, что самый эффективный способ, метод добыть зверя some traps and uh, for, for beaver for example and then in the evening sit on the river where they will be working and swimming and so on хочу показать на he' shown our awesome trap for for hazel grouse the rapchik, as we call it he has caught a lot of them this way he's been feeding his uh, mom and himself and so on in the early 90s this is a я он на но вы или что-то не или что-то вы для потому что сидеть в Такой вот самолов делается вблизи ручьев, небольших рек, в ельниках, где живет репчик. Так что вы живет и, как я сказал, вы The 50 метров. Да, я, я ставил в свою молодость через 50 метров. Uh -huh. Сейчас эта охота запрещена у нас. А, да. Но если нужно да, да. выжить. Понятно. Понятно. Да да. Because да. this is illegal here now, but uh, for survival, for some выживание, Но как дела, Ветка. Редко. Да. Закручиваться. И вот так связываться. Здесь привязываться веревочка с, пет... с петлей. Петля. Лучше проволока, да. Если есть проволока, то лучше проволока. На ели лучше завязать два сучка, вот здесь ветку и здесь ветку и их связать. He says you will not make it on birch, of course, and we'll show you in a second how you do it on the on the spruce. We have a spruce over there. You can see he cut it up here with the X and just laid it on top there, so it's uh, firmly secured. If you use this spruce here, for example, you will take these this branch here. Вот вот примерно, вот так, you take one branch there, one вот branch так. there, right? So you have a, a nice loop there, and you can make a few on, the, on, a, on one trunk, of course. Well, this is what looks like. Ставится вот такая вот такой дерево сюда сюда вешается красная ягода. Можно красные шарики. Э, старики наши, деды рассказывали, что в года, когда не было урожая рябины и калины, просто вешали красную тряпку. So this is actually a stick that he put into the ground here. And uh, you put the bait on there and uh, we use some berries here, they're called riben, they are red berries. Um, but they say if you do not have red berries and he has used this method, you will just uh, put some uh, pieces of uh, red cloth or pearls or something. He used uh, red cloth, krasny, and and they will imitate the berries. С двух сторон делается петля. Рядчик садится. Видит ягоды, there. бежит и головой, <риск> <риск> и все. И все. Когда я был молодым охотником, я ставил до ста штук вот таких вот, ловушек надо и наверное бывало что по двадцать пять рябчиков я ловил когда uh -huh. были года очень много было рябчиков uh -huh. Но вы сказать, что процент 1 right? 25% успехов, 25% успех, да? Да, да, да, да, да, да, да? Да, это хороший самолов. Да, если said... поставить его в нужном месте, то добыча будет рябчик ловится до снега. В принципе, будет работать сейчас, да? Да, будет работать, будет. сейчас, даже если не потому что не очень не что делают. так что ребят используйте такие самоловые охотьтесь не попадайте в экстремальные ситуации лучше всего в лес идти с рюкзаком в котором много еды это самый надежный вариант давайте всем удачи всем пока Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Серега Охотник и канал Вятка Хантер. Всем удачи.